3 февраля обзор рынка смотрим, друзья. Вчера словили мы поддержку на, а вчера мы словили поддержку на 8200. Вот это тоже хороший знак того, что инструмент двигается в таком диапазоне. Вот если мы здесь можем посмотреть, да, то есть вот этот диапазон торгов, который сейчас идет, неплохой, неплохой знак, но сейчас нас встречает впереди еще сопротивление. Это получается район 9200, 9100, 9200, вот так вот где-то, да, примерно этот диапазон цен, тут встречает нас сопротивление. И здесь же у нас тоже примерно на этих же цифрах возникает у нас линия восходящего тренда, да, вот которая... И еще и сотый мувинг, да, вот он как раз проходит. То есть, это вот сейчас то сопротивление, которое нам нужно преодолеть для того, чтобы пойти выше. Да? Запомним: то есть, это диапазон 910 9200 В случае, если мы проходим все-таки это сопротивление, куда мы двигаемся дальше. Дальше мы с вами подходим. Ну, точнее, возможно, да, подойдем до 10 тысяч. Здесь опять нас встретит такой плотный коридор в районе 10 тысяч. Вот как раз здесь, где мы видим, у нас была консолидация. Тут плотненький коридорчик такой. И диапазон его 9,800, 10,500. Достаточно такой немаленький разлет. Здесь, как бы, если вы пытаетесь там... Трейдить на восходящем рынке, то здесь еще, конечно, у вас потенциал маленький совсем для входа, уж очень большое сопротивление. Это так для больше для трейдеров информация. Но вот дальше, дальше у нас уже более интересная ситуация складывается, если мы проходим отметку в 10 тысяч. Дальше у нас цель 12. И как мы все знаем, 12 это для нас сейчас такой ближайший ключевой уровень, скажем, да, на котором мы вот торговались очень продолжительное время, были там в боковике, проторговка была, вести заходим в этот диапазон, и вот если мы проходим 12, то тогда тогда можно говорить уже о каком-то более, более приятных восходящих вещах, но все равно раньше, чем мы пробьем вот эту линию нисходящего тренда, Нельзя будет говорить о каком-то стопроцентном развороте. Поэтому, к сожалению, еще цене нужно преодолевать очень-очень много препятствий на пути, для того, чтобы войти в фазу роста, скажем так. Вот такое вот мнение. Ну, в принципе, плохого-то ничего не вижу. Да? Главное, что мы словили еще очередное дно на 8000. Я этому несказанно рад, не знаю, как вы. Вот, к сожалению все таки мой прогноз сбылся относительно этого уровня помните если я говорил что это будет 9, 9, 8 тысяч так это и произошло ну естественно никуда не пропадает еще опасность более нисходящих движений да? то есть Никто толком вам ничего сказать не сможет, уж будьте уверены и не вздумайте покупать по советам аналитиков в данный момент, потому что рынок очень-очень сложный, очень непонятный. И если те, кто кричат, что «А ты не трейдер, если ты не можешь заработать на нисходящем рынке, то я таким людям отвечу, что трейдер только отличен тем, что он понимает, как ведет себя рынок. Только лишь в таком случае можно заработать на рынке. А то, как ведет себя рынок криптовалюты сейчас, я думаю, что он даже самым... Самым топовым и именитым трейдерам он абсолютно непонятен Здесь присутствует стопроцентная манипуляция Поэтому, к сожалению, не все так просто на данный момент Дальше, что касаемо по валютам, давайте быстренько посмотрим Эфир проломил свой тренд, удерживается Удерживается как раз, ну, упер сейчас 50-й мувинг, свой сопротивление Нужно смотреть как он будет его проходить Классик тоже уперся Теперь свой уровень сопротивления Который был поддержкой на 24 Лайткоин Вообще убежал куда-то вниз Слоил где-то там уровни Сейчас удерживается ну, вот, ну Вообще как-то слабо ведет себя Очень инструмент Так, айота тоже не блещет Лайткоин кэш Да все подряд, одно и то же Везде, везде, везде низы так, вас вот удержался на своем втором линии поддержки, линии тренда, которая восходящая была да, ранее. Это еще она у нас ноябрьская получается. Вот. Пока он на ней удерживается достаточно неплохо. Здесь прям ее четко отработал. Это хороший знак. Вот интересен нео, Сильный инструмент, сильно себя вел. Сейчас как бы отбился от 50-й. Это очень хорошо и достаточно хорошо отбился. Сейчас пытается снова вернуться в свой диапазон торгов ну, восходящий. Пока нужно наблюдать. То есть, если рынок сейчас будет нормально себя вести, естественно, он тоже Qtom уперся в сотый. Ripple уперся в сотый тоже. А так, что хотел бы еще сказать по поводу интересных вещей. Там, если кто знает, есть такая биржа CX. Я о ней писал видео, говорил о том, что я ее рекомендую в качестве, не так в качестве торгового инструмента. Почему? Потому что здесь нет стопов, нет даже стоп-лимита. А вот в качестве ввода-вывода криптовалюты очень даже удобно, действительно. Поэтому, и тем более, что здесь на этой бирже торгуется все в паре к доллару, там, к евро. Это на данный момент, это я считаю, актуально Вот, так вот, эта биржа уже завела еще пару Stellar Lumen Да, если кто знает такую монету Можно уже использовать вот XLM, USD, вот тоже курс у нее есть 0.44 Кто не знает, пожалуйста, пользуйтесь Постоянно расширяется у них здесь криптопары, добавляются Очень удобно будет теперь еще и Stellar выводить Давайте Icon посмотрим так, что по айкону? По айкону сломан тренд, не очень хорошо, но и как бы пока не особо критично, пока что, во всяком случае, плохо, конечно, что он сломался, корректировался немножечко инструмент, посмотрим, как дальше будет идти, ну, это понятно, но он же не может постоянно быть вот в такой вот диагонали, понимаете, идти, типа поэтому, естественно, он будет ходить, дышать и так далее, это нормальная нормальное состояние рынка. Ничего страшного не происходит. Если вы верите монету в ее технологию, то держите, никуда не нужно бегать, дергаться. Если держите в долгосрок, просто сидите, да и все. Спасибо тем, кто будет смотреть это видео. Напоминаю, что не стоит воспринимать мои слова как руководство к действию. Мне нужно думать абсолютно своей головой всегда для входа в инструменты. Помните, что это ваши риски, ваши деньги. Вы рискуете только своим депозитом. У меня на этом все. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте свои комментарии. И до завтра. Пока.